Итак, значит, очень важно начать с формата. То есть формат должен четко соответствовать. И неформатное изображение в редакторе смотрится шикарно, в социальной сети смотрится через одно место. Значит, мы делаем под Instagram, выбираю публикацию в Instagram. Значит, вот эти изображения, вот эти, их даже делать по шаблону, ну блин. Ну, искать какой-то шаблон вот для такого рода картинок это даже себя не уважать почему потому что вся вся эта картинка делается с чистого листа даже проще понимаете почему потому что большую часть занимает само изображение для фона затем берется продукт с вырезанным фоном затем это обрезается прямоугольником на котором пишется текст. Все. Даже можно не тратить время на то, что называется ⁇ ищите шаблон ⁇ То есть вот эту вот штуку можно даже не листать. Честно вам говорю, потому что вот такие вещи делаются очень просто. Конва предлагает точно так же, как Крыла, вам ну, более сложные, более интересные, более красочные шаблоны. Вот это все. Ну, делается с чистого листа. Ну, давайте прям с чистого листа и сделаем. Либо будем искать шаблон, как хотите. С чистого листа конвой, конвой давайте. Конвой вообще, как, кто, кто не работает с конвой? Там готовая картинка вставляется. Я думаю, что там принцип вставляет как вставить картинку. Да, вот он чем он мне нравится знает. конва, потому что здесь готовые картинки вставляются очень классно. Поэтому сейчас давайте я немножко полистаю и найду шаблон, который будет с этим отчеркиванием. Их очень много. Я его просто быстро... Ну вот, видите, почти то же самое, просто отчеркивание ну, да. не внизу, а сбоку, видите? Угу. Ну ладно, не буду искать, я сейчас этот шаблон даже переделаю. Да там его сделать как бы несложно да. да, даже. Его и делать. Нет, все-таки, чтобы повторить то, что у нас, либо шаблон надо искать такой же, либо все-таки делать чистого листа. Можно сделать из чистого листа, из шаблона, чтобы посмотреть, как это так, так и так. Давай это сразу сделаем, чтобы вот, потом быстрее. Вот нужно. смотрите, вот я нашел ну, то, что мне нужно. О, и зубную пасту нашу. Ну и вот вашу, и нашу зубную пасту значит смотрите что здесь есть здесь фоновая картинка здесь белый прямоугольник но цвет его можно менять и текст видите почему я вам предлагаю все-таки делать по шаблону? потому что здесь уже формат текста видите шрифта здесь все по-русски и здесь еще такие элементы которых но ну, нет видите вот эти вот штучки mm -hmm. они его немножко украшают хотя их можно и удалить все то есть я нашел шаблон, который ничем не отличается от вот этого, потому что при желании прямоугольник, как вы понимаете, можно растягивать как угодно. Да? Вот. Вот давайте все-таки повторим вот это счастье. Что мне нужно? Мне нужно фоновое изображение. Или это оставим, или все-таки возьмем людей, которые чистят зубы, да? Давайте зубную пасту скачайте сейчас. Оставим. Все, давайте, давайте делать для зубной пасты, и давайте будем считать, что здесь какие-то другие люди, не дети, да? То есть смотрите, что можно сделать. Мы выбираем фото, и вот здесь вот пишем «Чистят» или, например, «Зубы». То есть ищем картинку по ключевому запросу. Ну вот видите чистящие зубы вот если здесь написано бесплатно я могу эту картинку использовать но очень много про версий, видите uh -huh, uh -huh. вот сейчас я уже не на про версии канвы поэтому обламинга какая вам больше нравится картинка причите но это про про Тут особо выбирать не приходится uh -huh, да. uh, но ну вот это вот бесплатно если нам не устраивает то что нам предлагается на бесплатно мы идем uh, в яндекс а вот с этим мужиком классно зубы чистить, она платная, да? С каким этим мужиком? А вот это вот прям классное, мне нравится. Это бесплатное, можно ее оставить. Ну, можно... Мы хотим посмотреть, как делается все. Ну давайте. А, вот, например, будем считать, что мне вот эта вот картинка понравилась. Я хочу ее в качестве фона использовать. Смотрите, я ее нашел, прижимаю, тащу, и вот здесь нужно просто вот дождаться, пока картинка заместится. То есть, видите, она здесь очень четко замещается. Видите, бокс? Опс. Все, картинка заместилась. Но, например, она уже выглядит не так, как я хочу. Видите, тут какой-то обрезок ребенка и так далее. Что я делаю? Нажимаю обрезка и начинаю эту картинку, скажем так, растягивать и двигать. То есть добиваться того, чтобы я в кадр попала то, что мне нужно. Все равно девочка уехала. Ну и бог с ней. Мы сейчас вот этот вот прямоугольничек вот так вот сделаем растянем и сдвинем. А в крыло так не сделаешь, да? Почему? Все то же самое ну, в крыло. Вот, смотрите. Похоже на то, что мы уже делаем. Ну да. Ну да, похоже. Например, нам эта девочка не понравилась. Ну то есть, и, например, с бесплатного нам ничего не предлагают, того, что я могу на халяву с затащить. Да, лично. Да, я иду в Яндекс, я пишу, например, люди чистят зубы. Перехожу в картинки. Здесь все бесплатно, как вы понимаете. Только нужно найти такую, которая вам больше нравится и на котором бы не было таких водяных знаков. Ну вот, например, да? неплохая картинка. Кстати, на нашу пасту чем-то похожа. По цвету, да? Вообще класс. Да. Ну, в общем, берем, сохраняем Убеждаюсь в том, что эта картинка сохраняется в формате JPEG, потому что Яндекс иногда предлагает вам сохранять не в формате картинки, а в формате веб. Вот сейчас, может быть, такую какую-нибудь найду. Сохранить имидж. Блин, все как назло в JPEG предлагают. Но я думаю, что видели. То есть вы ее сохраняете, а она нифига не картинкой сохраняется. Да, видели. Да, видели. Значит, если вы, например, такую нашли картинку, она сохраняется не в формате картинки, а как ее все-таки сохранить в формате картинки самым простым способом. Я вам рассказывал вот об этом программке, которая позволяет легко и просто делать скриншоты. Вот она у меня запущена, это кисточка, да? Я ее активирую, выбираю ту часть, которую я хочу сохранить. Можно даже в начале картинку Раз, развернуть по максимуму, так, развернуть по максимуму на весь экран, вот, развернуть на весь экран. Нажимаю, теперь принт screen. скрин, так, принт скрин. А он так не нажимается на всю картинку? Вот нет, нет нажимается. Так, надо только найти принт скрин. А вот она нам накладчик принт скрин. Принтскрин. Вот нажал. Делается то же самое. То есть принтскрин – это стандартная клавиша. Сделать Какая? Принтскрин – это клавиша на клавиатуре. То есть это делается копия всего экрана со всей этой чернотой и так далее. Но когда у вас запущена вот эта программа с перышком, вы нажимаете принтскрин и активируется эта программка. Вот. Где же ты клавиша? Что-то ее не найду. Print как она пишет? Она 12. После да, F12. Да, а, а у меня это у меня -Lox, Lox. Она, все, она у всех есть. А, еще. все, нашла. Мне еще Все, нашла. Спасибо. То есть сохранили а, картинку каким-то образом, да? Она у вас теперь сохранена на вашем компьютере. Возвращаюсь в личный кабинет конвы, выбираю загрузки, загрузить, загрузить с устройства. Ищу эту картинку, куда ее сохранили. Вот они, эти люди. Она подгружается мне. Ну и теперь уже эту картинку уже из своих загрузок, а не из стандартных картинок, я тащу на свой дизайн. Вот. Видите? Ну, эта картинка, будем считать, что она лучше. Логично? Да. Теперь, да. что мне нужно дальше? Мне нужно, мне нужно написать текст вот здесь здесь конечно уже выполнены элементы оформления видите вот эти вот вертикальные штучки если они вас не устраивают ну удаляйте все нафиг хотя этого например делать я бы и не стал да отлично написано Да, да написано по формату было все хорошо но например вы решили взять удалить теперь смотрите еще какая штука когда вы берете шаблон то есть вам уже все подготовили, чтобы, например, текст отделялся от следующего текста определенным количеством расстояний. Вы не можете их нормально двигать. То есть они двигаются все целиком. Если вы хотите что-то двигать аккуратненько, отдельно, нажимаете «Разгруппировать». То есть теперь у вас все элементы разгруппировались, и их можно таскать по одному. Видите? То есть теперь можно двигать отдельно прямоугольник. Текст у меня не двигается. Раньше у меня двигалось все замечали это или не замечали? Да, вот, да я почему? сейчас беру, двигаю теперь каждый элемент из этого. Игорь, а где это разгруппировать? Пропустить. А, вот а здесь, вот где, где расположение. Ну, сейчас еще раз. А в крыле есть это? А да, тоже есть. Так. Потому что я что-то Канву вообще забыла уже Давным давно, когда... Я и Крелла не помню, да, и Канву и еще. И от я уже более-менее разбираюсь. Коллеги, значит, смотрите, сосредоточьтесь на каком-то одном редакторе. Просто ну, сейчас у нас получается крэлла, так, да. 10, 10 человек у нас в крэлла, да, но, например, в канве можно еще пять человек набить, и кому-то будет что-то более выгодно. Правда, конва, она ну, значительно дороже, чем крыла, и скидок у них нет. Так, теперь у меня есть э, отчеркнутый прямоугольник. Видите? Теперь у меня э, есть место для текста. Нужно написать слоган. Вот какой слоган можно придумать для нашей пасты? У них тут про пасты нет, про зубную. Не видели вы ничего? Зубной пасты. Где-нибудь вы... него есть. Я не видела. Ну, давайте тогда все-таки... Все 36 на месте. Сейчас редко у кого 36 на месте. То есть, вот этот текст здесь пишем все 36 шесть на месте. Правильно, тридцать или тридцать два? Тридцать два, тридцать зуба. Понятно. 33 зуб то вырос. Помните фильм Натуральная. Зубная паста и название пасты. Игорь, на месте вот, вот дефис и тех убрать. Чего? 32? Все 32 на месте. Да, тих, тих, убрать Нет, почему? Все 32 два. Дефис на месте. Это да, возможно. Нет, разве не. не. Не нужно никаких дефисов, все нормально. Нет, все, вот нравится. так. Ну, в общем, с, с грамотностью, как вы понимаете, мне как всегда нормально. Теперь, если вы все-таки берете шаблон с текстом, я не рекомендую вам, скажем так, этот текст как-то уж сильно править. Но если хотите, что можно делать? Можно взять за вертикальную вот эту вот штучку на рамке и, например, его вытянуть, чтобы все вытянулось в одну строчку. Да? Можно взять за уголки, и как-то по-другому это менять, понимаете. Здесь возможностей достаточно много. Пользуйтесь какими, какими хотите. Я еще делаю, мне нравится, после Вивасан флаг Швейцарии. Ну, как бы это тоже о многом говорит сразу. Можно ну, много, Не обязательно. А есть, белое поле можно ужать по высоте? Мне кажется, оно можно. сильно перекрывает картинку. Можно вот еще вот, вот так вот, да? Как-то так. Вот как-то да. так было бы голубым мне кажется, сделать. Так, О, ну, в общем, поменяли, поменяли поле, отодвинули, сдвинули его за пределы картинки. Да? А, поработали с текстом. Если что-то нарушили, нажимаете отменить. Теперь нам нужно поменять цвет этого, этой заливки. Да? У нас мы по умолчанию белое. Выбираем, вот, щелкаем вот сюда на палитру. И, например, выбираем какой-то готовый цвет. Ой, вот того, этот красивый цвет бирюза. А, ну он да, либо бирюзой, либо щелкаем вот сюда новый цвет и начинаем выбирать нет, такой наш, цвет. наш, это же наш фирменный цвет. Классно будет смотреться. Ну, вот этот голубой, который, да. Какой? Вот этот, да. Этот? да. да ну, это... тогда, тогда я бы поменял цвет текста. И я бы а Поменял бы все-таки тогда цвет текста. Белый? На белый. Здесь на жирный. Ну да, смотрябельно. Вот. Да, а теперь... А теперь зубную пасту надо нашу. Теперь Игорь, надо а как зубная паста? зубную пасту? Вот картинку на прозрачном фоне. Вот как ну, ее все-таки сделать? Ну легко. давайте мы Кое сейчас будет. сделаем. Смотрите. Давайте а, прямо сейчас сделаем картинку. Что мы еще ну пасту давайте сделаем эту зубную пасту. Да. Там бы еще правый, правый вот этот пустой угол получился, светлый фон, бежевый. Там можно написать вивасан таким Сейчас. же цветом. Сейчас. Напишу. Будет классно. А вот Давайте научимся. Смотрите, да? когда вы ищете какую-то штучку, можно в Яндексе, можно включить вот эти фильтры и сказать, что меня интересует файл, картинка в формате PNG. PNG – это и есть именно прозрачный фон. А как это... это сразу задать запрос, да? Да, сразу включаете фильт, прозрачный фон. Но вот этот вот фон, он, непрозрачный, он не белый, прозрачный. Он, он Это влеветь. старая упаковка. Это старая Левей, которая надо, Вот, вот, это упаковка. Упаковка. вот да. этот да. вот, видите, фон. Да, он да. уже да, прозрачный. Да. Видите, он прозрачный, угу. потому что он тут такой вот сеточкой. Квадратиками. Да, квадратиками. Absolutely. Поэтому это вот можно брать с чистой совестью, сохранять. Но, например, давайте рассмотрим ситуацию, когда... Вы нашли пасту, но она у вас, ну давайте старую возьмем, но она у вас на непрозрачном фоне. Я ее тоже сейчас сохраню, чтобы вам показать, в чем разница будет. Вот, значит, я продукт нашел. Возвращаюсь назад в Crello, выбираю загрузки, загрузить медиа и загружаю эту и эту. Вот, давайте вначале с простого варианта, там, где фон обрезан. Видите? Вот, здесь прям видно, что фон обрезан. Я беру просто щелку, и она у меня появляется на моем изображении. Теперь что можно делать? Можно также плющить. Вот, и благодаря вот этому значку, видите, кружочек, ее можно как, как угодно крутить. Вот, видите? Можно взять вот так вот, вот расположить разблокировать. О, супер. Вот, вот получилось, но ну, почти, почти... Чуть-чуть момент... уголочек торчит. Крутонуть, крутонуть, мне кажется, надо играть чуть-чуть влевее. Можно, Угол да, побольше, чтобы перекрыло то изображение. Да, там просто пол... уклон немножко вот влевее. Можно это поменять? Куфу. Отлично, сейчас нормально, сейчас вот так, отлично. Там вот. Внизу, как То идти. есть вот, вот практически уже готовая вещь. Теперь, что еще можно делать? А, обратите внимание, здесь есть такая кнопка, которая называется расположение. То есть можно эту картиночку с э, вашим продуктом куда-то задвигать, либо поднимать наверх. Вот сейчас она мне лежит самая верхняя, поэтому она мне закрывает и текст, видите, и фон. Угу. Если я выберу расположение... И нажму назад смотрите что произошло видите Кусок, а, класс да Кусок, я туда выделил. задвинул то есть вот об этом нужно знать и этим можно скажем так варьировать сейчас ее наоборот то есть назад назад это получается под а вперед это на ну, вот представьте что вся эта картинка она состоит из нескольких элементов ну то есть и вы их положили как бы на слоями слоями, слоями, слоями да, да. И вот вы с помощью вот этого расположения можете куда-то это двигать, понимаете, выше, ниже и так далее. Так, ну, а теперь давайте с другой картинкой, вот с этой. Видите, как она получается? Это да. вот то, что делаете многие вы. Угу. Угу. Кстати, благодаря вот этим инструментам, вертикальным палочкам, можно вот сужать до нужного вам размера, но все равно фон остается белым, видите? Теперь, что можно сделать в Конве и в Крелла? Есть инструмент, который называется обрезка фона. В Крелла он прям отдельной кнопкой, в Конве выбираю эффекты. И вот, background ремоут, убрать. А background. в он тоже называется эффекты? А нет, в Крэлл он прям по-русски называется. Обрезки, кноп, да, я там кноп, видела, кнопка, да. Кнопка обрезка фона, а в конве вот нужно забраться в эффекты и вот найти вот такой англоязычный эффект обрезка фона. Нажимаю обрезка фона и ту картинку, которую я выбрал, видите, которая обведена у меня, в рамочку. Вот именно эту картинку он обрезает. Хотя можно было бы использовать тот сервис, о котором я вам рассказывал. Удаление фона. Вот этот сервис, ссылка на него давалась еще в старом обучении. Просто загружаете сюда картинку, которую вы сохранили предварительно себе на компьютер. Вот, и сервисов, вот видите, я брал, взял сразу обрез. Удаленный фон. Но раз мы говорим о сервисе Canva, то лучше пользоваться э, тем инструментом, который есть у них. А чего он не обрезан? Да меня, наверное, по времени будет э, более подходящее, чем по разным серверам гонять. Ну да, Опа, сейчас, я какой-то вот первый раз вижу глюк, он не может обрезать фон, видите? Да. Я первый раз с таким сталкиваюсь, потому что фон, этот, этот инструмент у них работал вообще шикарно. Все нормально, я просто в прямом эфире, поэтому все нормально. Почему что ты Не надо, я тебе сколько раз говорю, замолчи эту программу, убирай. Вот видите, возникла проблема с загрузкой. В рамп, вы проверьте подключение к сети. Ну, то есть, это конкретный глюк. Я, честно говорю, я первый раз такой вижу. Но возможно, у меня что-то. Ну, не Нет, мало. Игорь, это у меня, у меня, честно. Ладно. Ну давайте я вернем новый, новый зубную пасту на место, потому что прям сегодня выложим прям уже готовый. Все выложим этот пост. Да, да. Зубная паста у нас. А попалась. в можно отдельно удалить, да, Игорь? Если ground брать, сохранить потом. Картинку да. с удаленным фоном. И... Да, любую, любую картинку, которую вы удалили, да, вы можете потом взять, себе загрузить, вот скачать оригинал этой картинки себе на вот, теперь картинка готова, она ничем не отличается от вот да, этого. Она это даже очень, лучше, она класс. Это очень простые штуки. То есть, это самый простой шаблон. Вот видите. Ну, то есть взяли одну картинку, положили вот эту вот прямоугольничек и на нем что-то написали. Цвет прямоугольничка можно менять. Теперь, что еще можно сделать? Можно, например, вот это счастье тоже как-то подвинулить, либо уменьшить что-то. А потом, что можно сделать? Когда все готово, нажимаем скачать. Не, а можно Вивасан вот тут над головками написать у них? Над головками? Ну, да. давайте напишем над головками. над головками? у меня есть картинка с надписью Вивасан на таком фоне, но во всяком случае я ее забыл. Ну, наши фирменный с галочками, которые... Прошел уже, Игорь, Прошел уже. Наверху было? Да, наверху было. Левее, которое было. Вон, а, вон, вот чем мне еще нравится про версия, что там можно было папки создавать и по папкам. А опять про, значит, а с бантиком, это не то, да? Нет, нет, не, Мы тоже можно вот. А его куда можно? Вот, да, а, да. Вот, вот э, картинка. Цвет. Двигаю куда угодно. По центру, по центру, по центру, по центру. А, а может не такое? надо по центру? По центру. Лучше вопрос, в правый вопрос. угол. Надо чуть расширить. В правый угол. Нет, там, там будет не видно. Видят. Да нет, по центру надо делать. Зачем? Вот по центру сделали, чуть ее это раскрыть ее. Блин, микрофон отключила, я сижу разговаривала с смирь, ага. И, как бы, нам тоже вот ПНГ, вот ну, так хорошо. Мне так нравится. Ой, отлично, отлично. Которые уже очищенные. А что? Нам куда-нибудь вивасан вот эти можно сбросить? Да, чтобы они готовы наход... были. Это все находилось вот здесь. Это из Яндекса все, чисто стырено. Вот они они. Вот да, картинка, она там ли... можно... Вот, Игорь, вот, вот конкретно вот эта это картинка... В Google сможете загрузить. Сбросьте куда-нибудь. У уже, куда уже готово, Игорь. А, понятно. Написать в поиске яндекс вивасан и включить физик ПНВ, это хорошо. Сейчас я скину. Откажите. Так, ну вот давайте я вам сразу ее скину, чтобы не Отлично. Да можно или сюда, или потом в Google их загрузить логотип, ну, чтобы они загустые, там уже тоже. Еще что? Перебросим, загрузим. Может, смотреть, как красиво получилось. Красивая картинка, обалденная. Сохранить сейчас где? Так, теперь нажимаю скачать, выбираю в каком формате скачивать, да, вот здесь можно выбрать. По умолчанию он предлагается наиболее оптимальный для этой картинки. Это PNG, да? Это качественная картинка высокого качества. Нажимаю скачать. Все, он загружает э, готовый дизайн мне на компьютер в папку загрузки. Показать папки. Вот она. Вот и я вам просто беру сейчас и кидаю. контент да. Я кидаю вам в чат. Теперь что еще можно сделать? Не зря посидели. Посмотрите. Может, например, я могу из этой картинки сделать видео. Для этого требуется просто нажать на анимацию и выбрать, какую анимацию вы хотите. Вот выдвигается, либо вот так вот либо появляется, либо так вот двигается, либо что-то вот. Ну вот. давайте покажите нам, мы сейчас тут прям. Ну давайте покажите. А это версия или? Или бесплатная версия какая? Это Санимация. вот я сейчас делаю на бесплатной версии. У меня про закончилось. Круто. То есть они Круто. дают... А. Вот то, что на, на платной, вот видите, здесь помечено значком, но почему-то они мне разрешают а, это делать. Хотя странно. Понятно. Не должно. Не должны они, разрешать. Они иногда выкидывают бесплатно. непонятно. А, нет, Игорь, вот сейчас, когда вы двигали, там буквы вот эти внизу двигались. Прикольно. Как раз акцент, мне кажется, идет. Кто? Вот где, где Там еще был... красиво, когда выплывает картинка, мне нравится, выплывающая. Или, да, или поочередно, когда. Как вот вы вчера делали промоушен вот сегодняшнего обучения. Это вот я печатали. делал в другом, в другом варианте. Но это когда, когда их много. Ну, вот, вот, давайте вот так вот сделаем. Вот, смотрите. вот да, да, тоже прикольно. Ну, Никита. то есть здесь просто сидеть и подбирать эти анимации. Когда давайте, вы... Давайте, давайте музыку наложим. А, Музыка... Я не знаю, как тут музыка... Да он, нажимай, нажимай, давайте мы вас научим на музыку. Нажимайте он слева. Только мне кажется, Игер, когда продолжительность 5 секунд, как можно хотя бы 10-15 делать. Когда... Выбираем музыку. Любую вам опять же, допускаем. вот с музыкой здесь, здесь крайне, крайне внимательно будьте. Вот про это хотите. Там они нет, мастер. там выбирать стиль нужно. Выберите стиль сначала. Вот, утро как О, раз. Снежная. Это все на про-версии, видите? Угу. Да. А вот в Крыло все бесплатно. музыки. В Крыло нет ограничения. Там весь контент бесплатен. Там ограничивается на скачивание. А здесь другие вещи. Здесь контент ограничен. Отличная музыка. Хорошая музыка, можно ее подключить. Да. да все, как она, как... Все, на ничего не надо, она уже налегла. все. Я так втрела, уже все, уже ничего не надо больше делать. Все, значит, вот мы из картинки просто включив анимацию, наложив музыку, да, сделали, сделали то есть теперь нажимаете скачать, он вам уже предлагает это качать в формате видео. Если длительность вам мала, вот сюда вот на значок длительности щелкаете и увеличиваете, сколько вам надо. То есть, например, взяли, там, вот, до 11 секунд увеличили. Пожалуйста. Все, нажимаете скачать и скачиваете. Вот сейчас уже качается, качается видео, оно скачивается, но чуть подольше. Сидим, ждем. Вот развлекушка на Новый год. а? Короче, пить и есть не будем, будем изучать. Пить, есть! Нет, когда напьемся, наедимся, вообще пойдет тут у нас. Особенно, когда напьем, перепьемся. Я боюсь, у нас будут самые умные видео. Тоже вот красивые картинки. Ну, здесь у нее не все вот это, но все равно хорошие есть. А, ну это вот то, что вы увидели. Да, да, да, вот есть у нее очень интересные тоже. Не все, конечно, но есть очень интересные. Давайте искать какие. Ладно, хорошо. Давайте тогда вот этот аккаунт разберем. Но еще раз говорю, вот ищите какие-то картинки, которые вам понравились, и мы их просто будем повторять, чтобы вот так вот учились. Ну, вот так он вот, вот можно перебегать вот смотрите вот то что вы сейчас показывали но они наляпанные слишком. Да. Я знаешь, что да. нравится, Юля, у них слова. Вот эти вот... Вот, вот что понятно. Да, еще, на ты еще, разобраться. Отлично. Вот еще, знаете, чем разобраться, Игорь? Вот цветово, как это должно распределяться, там же тоже есть какие-то правила, чтобы ты не смотрел с кляксами по всему, по всей вот ленте. поэтому, девчонки, я еще раз говорю, то есть если вы хотите пока не загоняться с цветами, берите шаблон. И придерживаясь тем, тем цветам, которые уже есть в профессиональном шаблоне. Игорь, а можно выбрать уже в шаблоне какие-то цвета, чтобы они типа как автоматически уже выскакивали? Ну, вы этот делать. шаблон можете использовать. Потом у вас на главной страничке есть раздел «Ваши дизайны». И у -у -у. вы потом просто можете открывать тот дизайн, который вам понравился, уже с подобранными цветами. И просто заменять на этом шаблоне картинки на другие. Менять текст и все. И менять, например, фона вот этого самого изображения на, на, на нужный вам. И все, и у вас новый, новый, новая картинка. Это когда в одном цвете, например, рамка там одна общая, ладно, а вот бывает еще, когда два-три цвета, вот ты выбрал их себе, да, допустим, ну вот я понимаю, что у меня эти три цвета должны быть в моей ленте. И вот распределение вот этого всего, оно же там тоже разное бывает, по горизонтали три картинки. Ну, там, это да? уже пошли вещи, которые связаны с дизайном, здесь уже нужно ну, чувство стиля, вкуса и так далее. Это, это, понимаете, это уже как бы следующий шаг. Давайте сейчас пока научимся выполнять простые технические действия. да. И кому все-таки хочется делать что-то такое очень более крутое, я вам рекомендую все-таки брать шаблон и выдерживать шаблон по цветам, по расположению текста и так далее. Тогда у вас будет получаться что-то очень хорошее. Так, теперь давайте это же самое, но сделаем на, с чистого листа. Вы увидите, что вот такие планы, вот такого плана картинки, у которых картинка, один продукт. Ну давайте вот это вот 20 лет. Забота клетки. Любимое искушение. Да Забота клетки, зачем искушать? Вот, вот, вот это, да, 20 лет. Да. Вот это, да? Да, да, да, давайте. То есть мне понравилось, как они сделали их подход, и в принципе давайте это сделаем с нуля. То есть что я хочу? Я хочу хорошую картинку, да? Мне нужны какие-то люди в возрасте, но которые радуются, правильно? Пожилые люди, радостные пожилые. Вот, да, радостные пожилые. Ай, блин, зря, зря закрыл. Радостная старость. Как там можно забивать? Но он по ну, по-разному, кстати. Вот давайте вначале по посмотрим, горько. что в фотках стандартных предлагают. А, напишем пожилые. Ну, пожилые Затем. там не... не... Ну, ну, тут есть да, тоже да. радостные люди. А, ну, вот тоже, да. Берлог, семейная вот. пара. Вот, вот старички. Отлично, пара, да? отлично. Там же версия про-ига. Прям, про игорь. Прям а, Да. Вот, бесплатно. А, на про, Понятно парочку надо выбирать, парочку обязательно. Ладно, ну вот чем мне не нравится... Негров, негров только не выбирайте, а то вы любите... Бесплатная, бесплатная надо приходится смотреть. Я согласна, Жанет. Радостные пожилые люди. О, вот что значит, прадед, вопрос. вон у них руки, как в Титанике, они раскидали, прям прикольно. Вот давайте да, вот да. это, она на нашем с нашим По цвету фитерами. подходит, да, очень и, вот. и красивые, вот, вот прям все Вот, а вот как раз тот вариант, о котором я вам говорил, видите, сохраняет в формате Яндекс Браузера, видите? Да-да-да. Да, не да. картинка, то есть вы это если сейчас сохраните, вы не вставите. Да. Поэтому угу. что мы делаем? Мы ее открываем на весь, нажимаем Print Screen угу. и начинаем ее всю. Сохранять. О, через телефон, конечно, смотреть – это жесть. Даже но... очки не помогают. Не, но мы любим создавать себе проблемы. И потом Так, теперь вот это все удаляем. Кто эта женщина в очках? Вот. Ой, смотрите, что я сохранила демонстрацию экрана. Блять. ну. Сейчас обрежу. Видите? Теперь, если я хочу это сделать фоном, выбираю на расположение. Так, а здесь у них нет, к сожалению. Блин, жаль. Вот, например, в крыло, когда вы выбираете картинку в расположении, там, берем, есть опция сделать фоном. А здесь придется ее брать вот так вот растягивать. Ну, просто затягивать на весь фон. у мне и так придется это делать потому что вот, вот я сделал, да? Теперь, нет, но ну мне нужно ее делать больше. Почему больше? Потому что внизу же у меня будет внизу же у меня будет этот прямоугольник, поэтому так, мне... умеет, наоборот, надо чуть-чуть. А его, может быть, можно наверху сделать? Нет? Надпись. Там, смотрите, много, но... правый верхний угол, там много места. Можно, конечно, бы Логичнее бы написать вверху. Давайте вверху, а вот здесь вот расположим, а вот здесь вот расположим продукт. Вот здесь вот сделаем надпись вверху, а вот здесь да. расположим продукт, да? да. Что, а если... вообще, эта картинка бы классно зашла в прямоугольную. Ну да, соглашусь. Прямоугольная ну, тут большая. руки обрезанные со всех да. сторон. Да. Ну, давайте попробуем туда и продукт вставить. Вот, смотрите, смотрите, а сюда в руку, в руку мы им в клетку. А в руку, ставим, да, в руку. поставить, как будто они держат в руках. Конечно, можно использовать. Так, теперь картинку взяли. Что мы делаем дальше? Мы ищем элементы. И нам нужен элемент, который называется прямоугольник. Вот можно, конечно, вот такие штуки, они мне больше нравятся. Посмотрите. То я хочу вот на этом написать текст. ну не на черном, блин. Ну, здесь цвет-то можно менять, можно любой цвет сделать. Но это слишком вот такой вот, например, взять. Вот этот будет хорошо. Как облачко. Ну, типа да. Хотя можно взять вот любую фигуру, прямоугольник, да? А зачем и, брать Написать просто фирменный, поставить наш вивасан, и все, и в руки вложить коробку. Нет, здесь же нам Что? нужно написать. нам же Плюс нужно 20 лет. Да, нам же нужно написать. Вот же мы делаем плюс 20 лет активной жизни. Почему я делаю вот эту подложку? Потому что если я напишу просто по-синему, это будет плохо видно. Понимаете? Вот все эти подложки это же называется подложка для текста. Она прямоугольная. Здесь я просто взял ее, сделал более такую интересной. Все, подложка позволяет мне написать текст. Выбираю текст. Можно выбрать какой-то уже готовый вариант, ну, например, вот такой, да, уже с красивым текстом, да. Здесь просто пишу, плюс 20 лет, чего то Активная, Активная жизнь. Активная жизнь. Ну, хотя, Активная она в фоне, белыми берега. буквами. На, на глобовом фоне белым буквами почему не, не будет видно? Будет все нормально видно. Но, но всегда на подложке выглядит это лучше. Теперь ну, Мазня какая-то какая получилась. Ну, ну подожди, мазня. сейчас он ее уберет. Мазня, мазня. Значит, а что ты... я делаю? Я, во-первых, беру другой шрифт. Ну, например, Вот такой. Вот такой вот нет. такой вот шлейф делаю, делаю его чуть побольше вот. Так, вот и что я с ним сделаю я с ним сделаю вот такие вот эффекты я немножко буковки друг от друга раз растащу. вот так это делается в элементе вот интервал, видите? Кнопочка. А интервалы видите кнопочки интервалы да, интервалы. То есть меняю интервалы. Если было бы несколько строчек, благодаря высота строки, можно было бы строчки немножко оттаскивать. Вот, кстати, зря, наверное, я вторую строку удалил. Здесь можно было написать «Защита клетки», да? Да. Как, как называется продукт. Ну, напишите. И вот так вот, ладно. Но там можно было все написать. И «Вивасаны», и «Забота о клетке», «20 лет активной жизни». «20 лет активной клетки». Как это называется правильно? «Защита клетки»? Забота. Да? Защита. Защита клетки. Защита клетки от Виваса. Нормально? Да, да. Защита клетки от Виваса. Защита или забота о клетке? Забота, по-моему. Нормально, блин, специалисты. Задам просто все равно переделают. Сами же клиент переделают, как им удобно. Мы под них подстраиваемся. Ну вот. Понятно, что я сделал. Хотя можно было вместо вот такого росчерка кистью сделать прямоугольник, как у них. Да я и говорю, вот это какая-то на ну, мазня. кусочек, кусочек мазня, Хорошо. Берем. Просто надпись сделать белыми буквами, да и все. Может, туда и Мы стараемся сделать, как у них, логично? Нет, никак. Мы стараемся сделать, как у нас, красивей. да. Мы взяли у них какой-то этот самый, как его, ну, шаблон. шаблон идею, да, идею. И пошли, иди, да, идею, да. Мы да. хотели их. сказать, мы сперли у них просто. Слоган, да? Как-то прям не нравится. Ну, взяли. Ну, ничего, наши же картинки раньше брали. Смотрите, я взял квадрат и с помощью вот этих инструментов растягиваю его. Вот до уровня прямоугольника. Да, да. Задвигаю куда мне нужно и меняю цвет. Меня. Все, ремонт у соседей наших Все, плюс 20 лет активной жизни. Вот так, защита клетки от вилоса. Так, надпись есть. Что дальше? Мне нужен продукт, да? да. шрифт как-то пожирнее сделала, чтобы оно ярче было видно на белом фоне. Так, шрифт Шрифт пожирнее. А в разбивке хорошо в разбивке хорошо будет грубо вот это мощно очень где мой любимый шрифт Освальд. а какой Освальд. Освальд. а если так нет а мне чем он нравится он такой сжатенький а, так может сейчас мы увидим так лучше? Ну, мне кажется, так ярче. оно будет в глаза бросаться. Мне кажется, было лучше. Это грубо. Слишком выраженный черный цвет. Грубо. Хороший грубо, вопрос. Да. Хороший совет. А вот так? О, вон, мне так нравится. Так получше. Да. Вот поэтому, коллеги, я говорю, вот со, со шрифтами, с их написанием Здесь, чтобы это сделать хорошо, нужно либо очень много красивых шаблонов пересмотреть и стараться подобрать что-то похожее по написанию стиля, либо просто вот взять, нажать текст, найти уже готовый шаблон написания текста, который вам подходит, и просто-напросто сделать. К сожалению, вот в этих сервисах, они англоязычные же, да, и большинство шрифтов не поддерживают русский. И, конечно, вот так они... Смотрится хорошо, начинаете писать по-русски, там получается какая-то фигня. Да, да, я Поэтому эта проблема есть, но тут вот видите, тоже есть уже вещи, которые написаны с кириллицей. То есть можно полистать и попробовать что-то поискать. Так, ладно, с текстом мы сделали, да? Заметили, какими инструментами я пользовался? Как я таскал, как я изменял да. размеры, изменял шлифт. Да, мы уже работали, поэтому мы это больше посмотрим. Да. По, по центру... Мы еще запись посмотрим. Да, я, теперь... бы все, вставила, Игорь, я бы сюда все еще вставила, Игорь. А опять, защиту клетки да. не надо немножко сдвинуть. По центру да. можно, да. От... Да. А если вместо, Игорь, а если вместо Вивасан обычное, вот просто пропечатано, поставить наш фирменный знак опять? Его да. где-то, я считаю, что его надо обязательно лепить, чтобы он был узнаваемый, вот как мегафон, билайн, все дела, чтобы у нас вот он Хорошо. просто промеркался. Хорошо. ищем наш фирменный знак. Вот Игорь, можно... Вы релакс пьете, да? Нет. А как вы с нами выдерживаете? А мне Маша Илан дает. А -а -а. Я там уже практически... А все... в, в искушении есть Илан Хилан? Искушение мне нравится. Я им регулярно пользуюсь, когда хожу на йогу. Так. Вот так... С сложно. Вот, и теперь ищем сам продукт а, защиты клетки. Вивасан только чуть-чуть, мне кажется, да, надо подвесить на белый Или на белый а Тоже есть защита клетки, Кивасан. Ага. И где это? Вон, вон, вон, да вон, третий. Вон, это, ой, вот это, да, а, да. А, да, мой любимый продукт. Ну, кстати, смотрите, здесь вот видите... Водяной знак. водяной знак угу. вот он угу. нам не подойдет а вот второе, второе изображение было а почему водяной знак не подойдет ну, а, потому что там а, бренд другой компании м -м. Ну, то есть другого сайта то есть м -м. мы когда будем что-то вставлять мы значит, будем их а, рекламировать вы тоже обращайте да. внимание я видела кто-то трок... вот, вот, да. вот он, вот он, вот он да. я его сохраняю я его а уже еще и на... Уже готовое даже. Да, оно с... нужно мне. Так, вот куда это поставить? Можно на, поставить руки, вот с... на руки. Вот здесь видите, вот эта вот фигня, которую я схватанул случайно. Ра -ра -ра. Черная. А ее нельзя утянуть? Э -э убрать. Сейчас попробуем. Сейчас будем утягивать. Что нам еще остается? Тоже Может, Вивасан не туда можем сдвинуть? На фоне. Вот саму клетку сюда, а вивасан вниз, и там фон сделать, чтобы закрыть вот эту фернюшку. Что? Вивасан? Вивасан может сюда как раз вниз тянуть. Он более органично будет смотреться. Видишь, только вивасан у... у меня на прозрачном фоне. Я поняла, фон только сделать там белый. А, давай. Надо. Далить фон. Берем, берем опять элемент. Да. А, можно опять и же взять прямоугольник, прямой прямой и туда опять же взять его белым, сделать, заузить да. до нужного размера, закрыть эту черноту. Ой, вот этот прям элемент классный. вообще Крыло тоже есть такое, да? Это стандартная фигура, она есть везде. Угу. Так, а вот теперь смотрите, видите, он у меня, да. скажем так, угу. расположение, значит, надо мне вперед тебя вытащить. Вот я вытащил Ой, класс. и сделал чуть поменьше. Вот, оно здесь смотрится, мне кажется, лучше. Так, а прямоугольник? Расширить вверх вниз. Она А название куда мы влепим? Оно у нас уже в записи есть. Где 20 лет? Я Этих просто... слов уже достаточно. Хотя где-то я вел вивасан а прям на белом фоне. Бирюзовый можно. такой красиво вот смотрится. Вот. Как у нас в веки роста вот эта галочка по, по центру. Вот этот цвет бирюзовый или как он называется. Mm. Здесь так. будет он прям небесный. Да, мне вот так больше нравится. Так. Небесный какой-то такой. -то. Вот так? Да, да. Ну, можно, да. Ну, вот смотрите, а коробочку что... ниже, коробочку ниже, наверное. Вот так. Или чуть Чуть-чуть по... да. чуть вверх, И а тут перекрывать. Вот так, стоп. Вот смотрите, И что пальцы. мне здесь Ого. не нравится. Мне здесь не нравится вот этот наш текст. Он как-то, знаете, зажат где-то вверху, забился. Ну, он отдельно как-то, отдельно. Да. Да, он отдельно. Вот здесь, конечно, расположение выбрано, но не совсем корректное. Ну, что поделаешь, не все шедевры. Но идея понятна, да? Да, понятно. То есть, в принципе, в принципе, берем картинку. Игорь, делаем... Игорь, Игорь, Игорь, да. Игорь. Переисправьте не защита клетки, а забота о клетке. Это по прайсу у нас правильно так. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, проходите тут, да, занимайтесь. А я, я английский. Так. О клетке. Угу. Забота о клетке. Да, все, Очень правильно. хорошо. По центру. Так может мы это... Забота вообще... о клетке справ... вправо сместите, вправ... правее по центру, под активной жизнью, теперь наверх чуть-чуть. Под активную жизнь да вот так чуть-чуть я, я бы поменьше сделала вот белый фон этот очень растянули я специально это сделала а может быть его сделать не белым а бледно бледно серым и тогда будет лучше смотреться ну У -у -у. хорошо смотрится девочки хорошо лучше. О, я бы его вообще убрала этот белый прямоугольник написала просто на голубом фоне белые буквы например попробовать и все вот Можно, да, мне тоже так кажется. Не надо вот эту липуху, вот эта она, ну, зачем она это вот тут непонятно? Горизонт лишний. Чуть-чуть подсобрать, подсобрать чуть-чуть по краям сюда, от, от края. Сейчас. Что подсобрать? Ну, под, поджать с краев сюда. Куда? Ну, сейчас уже хорошо. Слишком растянутая надпись. Чуть-чуть соберите ее. Покороче сделать, как сказать. Не нормально, Нет, не да? Надо. Ну, надо пусть сделать. так От... лучше, чем положить. Единственная забота о клетке немножко поживет. Нет, уже не так смотрится. Не Это надо. Уже скучно, потому что все заглавные буквы. Да, да. И вы же смотрите, вы сейчас смотрите на картинку, если она в том же Инстаграм, она будет маленькая в ленте, и этого будет практически не видно. Мы-то сейчас ее смотрим больше. Да. И Практически мало видно. Вот так буду... Хорошо. Верни. Забота о клетке... клетки, больше шрифт сделать. А, я бы вообще написал забота о клетке наверх ее, потому что все это название продукта. И плюс 20 лет активной жизни чуть поменьше. Прошло 20 лет, да. мне 50. кажется. Мне хорошо. Только то, забота да, о ну, клетке еще чуть-чуть по Поярче, по поярче. Не крупнее, а поярче. А забота о клетке на каком шрифте, что? что ли, написано, да? Да, да, да. О, вот так. Ну а она зачем в другом шрифте-то? Не вообще никак не катит. Так, сейчас подойду, смотрите, Вот Приму. тоже хороший, хороший вопрос. Вот, например, я хочу, чтобы забота о клетке была написана таким же шрифтом. Правильно? Да. да. Так, стоп. Здесь, во-первых, вылезла вот эта вот фигня. Да, да. Думаю, что это такое. А, смотрите, я выбираю нужный мне шрифт. Жимаю вот на эти три точки валик, видите, mm -hmm. скопировать форматирование, щелкаю и щелкаю вот сюда. Вот по тому тексту, который я хочу, чтобы был написан также же. Ну, вот и более-менее нормально, а то что-то как вот лепоту наделали. Ну, хоть кому-то угодили, уже хорошо. Очень хорошо. Ну вот. Прилично. Во, и не скопировали их, а по-своему. Класс. И получилось по-своему. Вот. Да. Теперь скачать. Тут Зачтено, да. да, Игорь. Зачет от класс. меня. Класс. Ой, красивая картинка. Музыку давайте наложим. Опять. Да, давайте звук. скачаем в виде сначала картинку, сначала картинку скачать. Вам никому не моста стоите. Ли, не два масса готовы. Да. Теперь можете что экспериментировать, что ним на нем. Один сейчас с утра зубную пасту сейчас выложим, а это уже к вечеру. Или завтра утром, чтобы утром уже а готовы. Поставку режим последние дни. Игорь, а да. может быть нам по субботам вот так оставаться и по две картинки минимум делать, сообща, Давай. чтобы не лепить. Давайте. А Давай. там уже кто лично хочет что-то дополнить, на это прям, чтобы обязательно у нас было. Каждый суббот по две картинки. Только вы ищите примеры хороших картинок, которые мы будем повторять, чтобы не нам хорошо. на это время не тратить. Хорошо? Не, ну вот это прямо круче, чем-то «Титаник». Да, мы что повторять, мы такой вот, вот смотрите, какие шикарные, мне прям вообще легло сегодня, весь дизайн, отлично, просто. Не, ну там же посмотрели, поэтому увидели, чего да, хотели. Да, с чего брать-то? Даже пусть не да. наша компания, а посмотрели. И... Я, почему, я почему добивалась про этот, про парфюм? Вот, вот такой слоган, вот два-три слова, которые написать, которые будут цеплять. Потому что мы парфюм так и не доделали, потому что нет вот этих вот цепляющих слов. Да. Но наркотик от Вивасан классный был, конечно. Да, да. Лучше не придумаешь. Оружие, наркотики. Не поймет, что из-за